Привет, друзья! В общем, совершенно спонтанно это получилось. Я две недели назад купил капсулы и вот буквально вчера или позавчера их вывел себе, собственно, на Steam аккаунт. Есть, естественно, каба бы соперников 2020 года. Данная капсула стоила мне на Case Money 12 рублей. Сейчас она поднялась в прайсе и стоит 26. В принципе, ну ничего, нормально. Итак, вот, я, собственно, и хочу сейчас открыть. Я посмотрел уже, как бы, какие здесь наклейки дорогие, какие дешевые. Вот. В принципе, вот эта вот наклейка стоит 200, ну, почти 300 рублей, да, металлическая. Такая же золотая стоит 1200, и я бы хотел бы что-нибудь там из хола или металлических выбить, было бы просто приятно. Так что, в принципе, можно... Не задерживать, да, и открыть, собственно, первую капсулу, я хочу это сделать закрытыми глазами, потому что я не хочу смотреть, как мне падает что-то какое-то дерьмище, поэтому я просто закрываю глаза. Собственно, будем Блядь. Чтобы вы поняли, эта наклейка, это самая дешевая наклейка, она стоит 50 или 50 копеек где-то. Давайте посмотрим, сколько она стоит, она, она прям капец дешевая, она не то чтобы не окупает... Она вводит нас в жидкочайший минус. То есть на 27 рублей она <смех> ушла. Она в минус просто. Ой, ой Выпала говнища Почему не ты выпала? Хотя бы. Потому что... Типа... Она бы хотя бы 2 рубля... Она хотя бы 3 рубля бы стоила. Ладно. Погнали, просто откроем вторую. все вторую сразу И... Там, там, там металлическая была. Ну сколько она стоит? Сколько она стоит? Уже, кстати, уже неплохо. Очень плохо она стоит. 60 копеек. Это очень плохо. Последняя надежда. Нам, кстати, могла упасть вот эта вот, которая. В принципе, нас.. Окупила бы, да? Да. Окупила бы. Ну, правда, две капсулы всего. Ну ладно. Погнали. Погнали, пожалуйста. Ой, -ой, -ой, -ой, Ой, короче ребят это просто так было как бы даже рубля не стоит сто процентов короче я просто в жестком минусе если хотите подобный ролик то лайк подписка на канал с колокольчиком и я засниму что-нибудь подобное или закуплю там допустим 10 таких капсул всем спасибо большое за просмотр всем пока!